Ребята, всем привет сегодня с вами видео я вам расскажу как изменить шрифт системный на стандартный в прошлом видео мы его изменили на свой поэтому нам надо откатить все обратно Итак, что нам необходимо сделать у меня на рабочем столе есть текстовый документ в нем уже есть скрипт нажимаем файл сохранить как че стол и делаем любое название .reg. У нас с вами создается реговский файл. Нажимаем два раза на него. Нажимаем Да. И ОК. Теперь нам необходимо перезагрузить компьютер. Ребят, скрипт я оставлю в описании. Ребят, перезагрузили мы компьютер, и шрифт у нас вернулся с вами на стандартный. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забываем писать комментарии. До скорой встречи, всем пока.